Здорово. Как да дела? Нормально. Вот куда. Челябин. Сам, я, я сам, Суган, сейчас. Говорю. О чем, чем общаетесь? Ждать, просто так сижу, вот зашел. Что? Вопрос есть, красья. Ну, вот, знаете, вот когда ракетами били по инфраструктуре, там по ТЭС, ГЕС. Вот Россия орала во все щели, что мы отключим свет украинцам. Короче, вот это все. Где пропала вот эта риторика? Почему она пропала? Вы с Луганска, да? Да, в да, самом вы хотите, чтобы в Украине свет вырубили? Нет, я не то, что я не хочу этого. Я говорю, Россия про. Россия на, на протяжении двух месяцев беспрериво била по Гетц. По угу. ТЭС, Гетц. Ну, все все россияне орали во все, во все горло, горло, что мы отключим курицей, курицей, даже, даже на государственных, государственных каналах. Но сейчас, сейчас эта риторика пропала. Почему? Вы сейчас где сейчас находитесь? Сейчас в Альбове. Угу. Туда убежали, получается, да? Не, и я, не я на ротации попасться. военной. Угу. Понятно. И что хотите услышать? Ну, почему, почему эта это риторика пропала? Почему? пропала? почему? Да подождите, всему свое время. Ну, там время. мирные люди тоже живут. Им же тоже надо... То есть, То есть два месяца, месяца бить, бить это не это мешало, мешало, но сейчас обожаю, это уже мешает. Да, подождите, всему свое время же говорю. Так я где говорю, хорошо, нет. время, время, я говорю, что где риторика? риторика, почему она пропала? Что пропало-то? Никто не знает. Сама риторика, риторика о том, что, о том, что Россия отключит свет, Европу, Европа замерзнет, там газ, газ не дадим, газ, газ, не где это все пропало? Ну, лето же, как летом-то замерзнешь. Так а зима, зима была целая, была, где и пили, и, и кричали от все города. поэтому это, говорю, где а, пропала эта реперта? Ты из-за этого топишь, да? Ой, радостный, зиму прожили. Нет, я, я спрашиваю, спрашиваю не почему? почему? Мне, мне кажется, кажется просто, просто что, что правительство, правительство и люди и россияне, россияне, это просто и пиздоболы, и не больше. И это, это в этому показывает то, что люди, что только пиздить и ничего не делаете. Смотри, мы же не украинцы. Если бы вы были бы, вы бы из подтяжка делали вот так. А так мы, россияне, мы, мы россияне, мы хотим, чтобы нормальные люди жили нормально. А некоторые, такие как ты, вот, например, да, нацик короче, вот, чтобы их надо убирать с Украины. А вы, можете вы, доказать, вы, можете вы можете доказать, на что я Чтобы оставалось. Вы можете доказать, на что я Конечно, могу. Каким, Каким образом? Что думаете о России? А Россия, а Россия что, что это, это страна-агрессор, страна. которая вторглась в другую в, независимую страну, которую о, она признала в 195 году. Даже не знаешь, вот, э, сам говоришь, откуда? С Донецка сказал же, да? С Луганска. С Луганска. С Луганска. Э, вот скажи, свои же вас не бомбили, если ты такой умный. Ты хочешь а мне спросить России, о том, что было в 14 году? Да не только 14 -й. Так когда началось, все? Ты о какой бомбежке говоришь? Обо всем. Сколько с 2014 -го ну, года 8, до 2022 -го года было? Что я было? Тебя, я типа, я, сколько, сколько, тебе сколько, сколько детей убили украинцы? Восемь. не украинцы, а восемь в общем артиллеристов. Свое, своих же, бомбили. У вас гражданская война была. Вот Матрею. смотри. Сейчас смотри, смотри. Вы, Давай. вы жили хорошо. А, а когда? Подожди, подожди. Сейчас я договорю. Вы жили хорошо, С луганска Донецка, жили плохо, потому что их все время со стороны Украины была обстрел. Хорошо. можно подожди, Сейчас, сниму? подожди, до конца. Сейчас вот это все закончилось. Переворот в вашу сторону пошла. Сейчас вас начали сжимать, сжимать, за каждый год вот так берут, берут, и вы начали возникать. Знаешь, я не сейчас, услышал. Нового, сейчас, ребят, подожди, том, подожди, подожди, подожди, Вы начали вот, когда вы начали вот вас начали вот так закадет брать, вы начали возникать в интернете, сидите, вы начали, вы до 2014 -го года плак России, сжигали, пели песни про Россию. Вы это, у вас это идет давно уже. Вот этот нацизм идет. Вы хотите что-то? выиграть что ли Россию что-то хотеть да ответить у вас ничего не получится можно ответить потому что у вас пешка тонка потому что Хорошо. вы э, не думаете головой до, заранее что теперь отвечу, теперь отвечу. Откуда, откуда данные о том, что, о том что, что погибли дети в Луганской области Какой ООН? документ зафиксирован а он откуда там, там было вам они всегда там. Они сейчас Покажи, там. Ты можешь, можешь мне кинуть, кинуть, кинуть посылание на, на Ассамблею ООН, где переписывается то, он, что ООН, зайди, буду тебе в помощь. Никто такого. ОБ ОБСЕ зайди. Он не делает. Все там а зафиксировано. А что делал ОБСЕ там, там зафиксировано все. Все зафиксированы. И можно ответить, каким образом ОБСЕ имеет смотри, отношение к Луганскому? Ты смотри, ты зайди, они все фиксируют. Они сейчас даже фиксируют. Вы говорите, что в 2014 году Россия там была. Россию никто не зафиксировал. Зачем ты разговариваешь со мной? Потом, смотри, потом... Подожди, мы не будем общаться, тогда я отвечу.